Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу поговорить о том, какое имущество продается на торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. На этих новых торгах продается абсолютно любое имущество. Это могут быть и автомобили, и квартиры. И спецтехника, оборудование, коммерческие помещения, бизнес-центры, туристические комплексы, земельные участки, акции, компании то есть это абсолютно любое имущество. При этом продается оно и по всей России, и даже за рубежом. При этом часто меня спрашивают: а насколько качественно это имущество? Не находится ли оно в состоянии упадка, имеется ли у этого имущества какие-то обременения, ограничения. Действительно, на торгах мы часто можем встретить имущество, которое чем-то обременено, но только не на торгах по продаже непрофильных активов. Дело в том, что это является одним из плюсов этих торгов. Все имущество, которое продается, на торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций в 99% случаев находится в идеальном состоянии и не имеет никаких обременений. Поэтому вы смело можете покупать такое имущество и знать, что оно находится в прекрасном виде, в прекрасном состоянии и без обременений, то есть абсолютно юридически чистое. Я желаю вам отличных объектов, я желаю вам прекрасной прибыли и удачи на торгах. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и задавайте ваши вопросы. Мы будем рады на них ответить. Всем пока!